Американский нажим на Китай усиливается. Соединенные Штаты располагают достаточным числом свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из китайской лаборатории в городе Ухань, заявил госсекретарь США Майк Помпея. Во что может вылиться усиливающая конфронтация? И вылиться ли вообще во что-то, не останется на уровне риторики. На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский. Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН. Конфронтация между США и Китаем становится сегодня центральной осью системы международных отношений. В определенной степени можно здесь провести параллели с Холодной войной, в которой участвовали Советский Союз и Соединенные Штаты. Конфронтация распространяется практически на все сферы отношений между Пекином и Вашингтоном. И экономическую, и военную, и идеологическую. Администрация Трампа, особенно этот вопрос педалирует Помпея, подчеркивает, что врагом является китайская коммунистическая партия. Что касается обвинений в отношении коронавируса, то, конечно, на основе фактов доказать вину Китая сложно. Тем более, что такого рода биологические исследования ведутся и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в других странах. Исключать, что из китайской лаборатории произошла утечка исследовавшегося там вируса, действительно нельзя. Но чтобы доказать это, требуется представить свидетельство людей, которые работали с этим вирусом. Которые должны будут публично заявить о своей вине. А это крайне маловероятно но американцам удалось привлечь на свою сторону своих союзников. Это знаете, как с делом Скрипалей? Доказательств нет, обвинения есть. Дело было сделано. Общественное мнение на Западе приняло тезис о том, что Россия попыталась отравить этих людей, На репутацию нашей страны было брошено пятно. Думаю, этот скандал тоже будет продолжаться достаточно долго. Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами. В военном плане, вероятно, тоже усилится напряженность. В первую очередь в Южно-Китайском море, куда китайцы в последнее время пытаются не допускать американский флот. Еще одна проблема. Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3, по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны. Так что оптимистический сценарий пока просматривается плохо. Все говорит о нарастающем хаосе в системе международных отношений. На смену провалившемуся однополярному миру приходит не новая упорядоченная система многополярных обязательств, а ситуация, в которой каждый действует за себя, не считаясь интересами других. Евгений Сатановский, политолог, востоковед, глава Института Ближнего Востока. Ни во что это, конечно, не выльется. Уничтожить Китай Америка не может. У Китая есть ядерный арсенал и достаточно хорошо вооруженная армия, что закрывает тему военной экспансии против него. Еще каких-то 100, даже 50 лет назад это было не так. А сейчас все, Бобик сдох. Поздно. К тому же Китай нормализовал отношения с Россией, так что рисковать в этом плане не будет ни один американский президент. Ни нынешний, ни будущий. Но не нравится им Китай, это понятно. Понятно, что постараются им гадить как можно больше. С помощью санкций. Но Китай не Иран. Даже Иран куда более слабый и уязвимый, как оказалось, не возьмешь. Теперь скажите мне, пожалуйста откажется ли от взаимодействия с Китаем хоть одна серьезная страна. Не только Россия не откажется, но и Европа, и вообще все деловые партнеры Китая. Это физически невозможно. Да и Америка не откажется. Государства, как и люди, тоже стареют. И на склоне лет тоже впадают в старческий маразм. И судя по всему, что происходит с Соединенными Штатами, это как раз и имеет место быть. Они потихоньку продвигаются к тому, чтобы перестать быть сверхдержавой. Этот государственный старческий маразм и является по большому счету главной причиной нынешней антикитайской риторики американских первых лиц. Кроме того, идет предвыборная кампания. И вдруг выясняется, что Америка совсем не за beautiful. И Глория, Глория, конечно, халилуя, но медицины толковой в Америке нет. Она там хуже, чем у нас. И не только медицина. А американский избиратель должен понимать, что все, что свалилось сейчас на Соединенные Штаты, свалилось не потому, что провалилось собственное начальство что виноват не действующий президент, а, например, китайцы. Но те же китайцы, между прочим, говорят, это нам американцы занесли. И поди тут разберись, кто прав, кто виноват. Кто кому что занес. В кои-то веки Россию ни в чем не обвиняют. И евреев, как ни удивительно, тоже. Кроме как от иранцев, еще ни от кого не слышал, что во всем виноват Израиль. Ну а после выборов никому ничего объяснять и доказывать уже будет не нужно. После выборов избирателям вообще никогда ничего не объясняют.